Коллеги, всем привет! Это Андрей Тихонов и новости про нашу школу ортодонтии. Ну, конечно, большинство из вас уже слышали об этом проекте, многие учились в школе. Все-таки с 2012 года систематично мы учим врачей по всей России и ближнему зарубежью. И поэтому проект уже снискал заслуженную славу и хорошую репутацию среди ортодонтов. Но хвалить себя не очень хорошо, поэтому вы можете спросить у тех коллег, которые уже были на наших семинарах. Теперь мы модернизируем нашу школу, и это будет школа Ордонтии 2.0. Что же в ней будет нового? Во-первых, мы разделим всю школу на два больших блока. Первый блок – базовая школа Ордонтии. Будет, как и прежний, состоять из двух уровней по четыре дня, которые необходимо будет пройти последовательно один за другим. Программа будет дополнена некоторыми новыми темами – Например, лайнерами, более подробным разбором психологии продаж, общения с пациентами и так далее. Кроме того, на ней будет больше практики, да? больше практики. Вторая часть школы теперь будет называться «Продвинутая школа РТНТИ». И в этом продвинутом курсе будут тематики третьего и четвертого уровня и некоторые другие, например, «Биомеханика» и ряд других. Но это будет теперь в виде отдельных двух-трехдневных семинаров, которые можно будет посещать. В целом в любом порядке, без необходимости какой-то конкретной последовательности. Более того, на курс продвинутой школы можно будет попасть, не проходя базовую. Это мы сделали по просьбам многих опытных врачей, которые раньше хотели попадать на третий и четвертый уровень сразу, без прохождения первых двух. Теперь у них такая возможность есть, они могут посещать любые семинары продвинутого блока, не побывав на базовой школе. Но для начинающих коллег мы, ну, как прежде, настоятельно рекомендуем, чтобы на продвинутый уровень попадали после базового. В продвинутые семинары будет добавлено больше клинических примеров для того, чтобы проиллюстрировать теорию, больше ситуационных задач, потому что времени будет теперь больше на разбор этих тематик. Таким образом, в общем-то и без того неплохой продукт, как нам кажется, станет еще лучше, еще более гибким и сможет помочь вам стать еще более успешными ортодонтами. Мы анонсируем достаточно скоро начало базового курса, а по поводу углубленного, продвинутого курса информация будет в начале лета и первые семинары начнутся осенью. До встречи на школе Ордонтии 2.0. Пока-пока.